Ванде-гурупадад-дхандам-бхакта-бинда-саман-нитам. Сричайтанна-правам-бандениттанананда-саходитам. нандана нанг бандерадхика чарна гопи харам Ванша калпотору вешке пасиндубе вачо. Патитаананг паву не бхайшна вибью. Намо нама. Муканкаро тивача лангпанглонгхетигрим. Жатке патамханг банде Шнавакти поди, деви, шаттваттойи, наму, Нараяна, намаскришто, Наранчайва, Нараттамам, девингсара, сватингвасам, тато, жайо, мудире, Шанкхиртане, Кисна, Кату, подиш, Говрия, Бхакти прамодакш Jagodran, дейям сада паривабак нам авишто дуham, тетхас падам сивабирначнотам сараням, битатиham бонудопал вавадипоутам, Беспрепятственно, как и пикапов, вдошва дарш, Пуранурагра сасагра саромурти, сарадикам и кадам кипам крус. Шри Кришна Чайтанна Прабху Сиад дей тагада, гаура бхакта винда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Аджан и Ломбита Буджау Канака Бадату, Шанкиритана и Капитару Камулая Банде Харе Рам, Махаре Рам, Раму Раму Харе, Харе. Нама Ми Ганге Бхаван рупе н садан нра нам калапам Баги саджошва дани, лакшмиер жасча Хари Кришна Хари Кришна Кришна Рама, Рама, Хади, Ручирам, Навам, Навам, Тади васшасшадману со Махасабам, Тади васо Карна Тадива рамьям ручьи тадива тадива нинам, ядуттама пати си сила сиданто. сарасвати Гуру сказал, сказал, Обусловленная душа сама не может разрешить проблемы, складывающиеся в ее жизни. Обусловленная душа может сама пытаться разрешить свои проблемы, сама пытаться обрести благо, но у нее ничего не выйдет. Она пытается обрести благо, движется к нему, но, в конце концов, получает что-то негативное. Чистые преданные могут наделить благом только они. Это нужно знать, в это нужно верить. Если мы сами будем пытаться это сделать, мы лишь привлекем проблемы в свою жизнь. Шила сказал: Харикиртан Хари это великая медитация, великая ягья. Хари Санкиртан — это великая арщина. Тем самым, Прабхупат хочет сказать, что при помощи Санкиртаны мы можем удовлетворить Бхагавана. Нам не нужно будет совершать какую-то отдельную медитацию, потому что Харисанкirtна есть высшая медитация. Можно сидеть в медитации, пытаться медитировать, сосредоточиться. Мы не достигнем совершенства благодаря этому. Но если мы совершаем санкirtну благодаря милости вайшнавов, этого будет более чем достаточно. Харисангиртна ⁇ это великая ягия. Можно совершать разные яги, но в конце концов вы осознаете, что Харисангиртна ⁇ это высшая ягия, высшее жертвоприношение. Нет ничего выше его. Благодаря, благодаря Санкиртна Яги мы сможем достичь успеха, в соответствии с наставлениями Шастра и Махапрабу, чтобы мы все можем обрести при помощи Санкиртаны садья садхана татва. Таким образом, мы должны сосредоточиться на харинама-санкиртане, слушать харикатху. Сегодня я бы хотел завершить нашу парикраму, поэтому время ограничено. Во время парикрамы Парикраму вы должны совершать санкиртану, то есть повторять святое имя. Если вы готовите, вы тоже должны повторять святое имена. Любое служение, что бы вы ни делали. Например, вы идете в магазин, что-то купить. Между тем вы должны повторять святое имена, не останавливайтесь. В Сандарпахах Джива Гасвамипад пишет. Несмотря на то, что мы должны совершать разные виды служения, мы не можем круглосуточно просто повторять святые имена. Но Джива господь подпишет, что мы можем исполнять любое служение при помощи Санкиртаны. Имеется в виду, любое служение должно сопровождаться воспеванием Святого имени. Век Кали, если вы исполняете какое-то служение, будь то приготовление пищи или что-либо еще, если оно совершается без, без воспевания святых имен, оно бесполезно. Таким образом, не забывайте, что санкиртна – это самое главное. все служение бесполезно без воспевания святых имен. Что, что бы вы ни делали, это нужно делать совместно с воспеванием святых имен. Этот век Кали особенный, в него пришел читание Махапрабху. Тем не менее, для каждой юги, для Kind of Сатиатрета, два пара юги, да, для каждого века даны свои предписания, как достичь совершенства? совершенства. Вчера я говорил об этом. <ресу> Но не забывайте, говорит Прабхопат, не думайте, что если в сатья-югу вы будете совершать харинамасанкирта, но вы не достигнете успеха. Нет, еще большего успеха. Таким образом, в любую югу, при любых обстоятельствах, Санкиртана — лучший процесс достижения совершенства. даже в век в сати йогу, два пара йогу, третья йогу, когда угодно. Санкиртана превыше всего. это высший процесс. нет ничего выше санкиртаны — воспевание святых имен как вы помните, Asha я говорил об этой шлоге. я как я я успел объяснить только три этих понятия. Сейчас я хочу объяснить. Это... Если я размышляю, когда придет Бхагаван, встречусь ли я с ним, я не уверен, что встречусь, я никогда не достигну успеха. Тот, кто совершает баджан с таким настроением, с такими размышлениями, с такой неуверенностью, может быть, мне лучше понаслаждаться, потому что все равно нет никакой уверенности в том, что я встречусь с Кришной. Такой человек никогда не достигнет успеха. К примеру, если у вас есть 50% вера и на 50% безверия, вы не достигнете успеха. Ашпанха ⁇ это, это сильнейшая вера, что я точно встречусь с Бхагаваном. И это очень важно в нашем баджане, если нет ашавабанхи. Если вы не приняли твердое решение, нет у вас твердой решимости, успеха не достичь. Почему Прохлад Махарадж достиг успеха? Аша Банда. Другой Махарадж. Как он достиг успеха? Пятилетний мальчик. Он обладал твердой решимостью. Прахлад Махарадж обладал твердой решимостью. Он знал, что Бхагаван повсюду. Он везде. Я должен взывать к нему. Итак, все представители нашей Гуруварги и все, кто описаны в Шастрах, обладали твердой верой. Ашабанха. Ашабандха означает твердая решимость. Если, к примеру, я совершаю баджан, но я не могу самого себя убедить в том, что confused, confused, если я сам нахожусь в замешательстве, то.. Чего я достигнул? Имеется в виду, если у меня нет твердой решимости, если я не уверен в результатах. Ашаббандха означает «сделай или умри». Твердая решимость. В, какой бы, в каких бы обстоятельствах вы ни находились, не оставляйте Кришнабаджан. Бессмысленно говорить, как я могу практиковать в таком состоянии, мой муж чинит мне проблемы, как я могу практиковать. «Мой муж болеет, как мне сейчас повторять святые имена?» Это не отговорка, это не повод оставить святые имена, это не повод оставить практику. Что бы ни происходило, нужно продолжать баджан. Его оставлять нельзя. Я хочу рассказать один случай. Примерно 24 года назад, я поехал в Калну по публикационному служению. Там so, очень дешево печатать книги. И я пришел в храм Судева. Один преданный подошел ко мне и стал упрашивать меня, пожалуйста, поедьте в одно место, чтобы рассказать нам Харикатху. Я пытался отказываться, но он настаивал. Он привез меня в одно место поблизости Железнодорожной станции. Там была организована Харикатха. Я сошел с рикши, сел среди преданных на веранде, еще должны были прийти преданные, я совершил ачиман, начал вандану и начал харикатху. Между тем пришел один человек, который не являлся преданным, я не знаю, кто он. Я его не знал. Прежде я его никогда не видел. Он не решался войти. Он размышлял, идти ему или не идти тогда. Хозяин, то есть тот, кто все это устраивал, подтолкнул его, сказал, садись к Махараджу, рассказывай Харикатху. И каким-то чудом я начал Харикатху с одного момента. Я начал с слов: "Вы должны совершать баджан в любом случае, даже если ваша мать умерла, умерла в больнице, вы все равно должны совершать хари баджан". Я не знаю, почему я так сказал, это просто вылетело с моих хост. Спустя, то есть я на протяжении часа, полутора часов рассказывал хари Катху, а затем этот. Мужчина подошел ко мне, сложив руки, сказал, сказал подошел ко мне и сказал, как, «Откуда вы знаете, что моя мама в больнице, что она болеет?» А, точнее, что она умерла. Она действительно умерла. А, собер... Собирается умереть. Это произошло примерно 22 года назад. Спустя 8 лет, после этой Харикадхи, мы встретились с ним вновь. Мы встретились в читании Гаудия Мадхи на третьем этаже. Я что-то писал, я подошел ко мне уже побритый и сказал, «Махарадж, помните меня? Узнаете меня?» Прошло восемь лет. То есть я его видел, короткая встреча у нас была. Да, я припоминаю. Ты Синга, то есть, это была его фамилия. Он рассказал, я получил Харинам от Шилы Бхактиваби Тирдхи Гасвами Махараджи. Это была реакция той самой Харикатха. То есть, 8 лет назад он услышал Харикатху, и спустя такой долгий промежуток времени, он, в конце концов, получил Харинам. Таким образом, это подтверждает, что... То, что харинам никогда не бывает напрасен. То есть та харикадха побудила его получить инициацию, получить харинам. Его звали Сингарай, и таким образом это не шутки. Потому что главное ⁇ это решимость. В процессе служения Гуру вы можете встретиться с огромным количеством проблем. Служение Гуру означает прыжок в огонь. Шилабхати Стиртха Гасвай Махарадж Кунджа Бихари сказал, «Если вы хотите совершать Гуру Севу, будьте готовы прыгнуть в огонь, потому что вы будете гореть в огне на самом деле». Если вы Гуру Севу совершать не готовы, вы просто получите харинам и на этом все закончится. Прабхупад говорит, что я с такими учениками не имею никаких отношений. Даже не только, не только это, я никогда не видел их. Они... Более того, я не хочу видеть их до конца своих дней. У них между ними нет никакой связи, у меня нет никакой связи с ними. Они не видели меня, а я не видел их, so сказал Прабхупат, о таких учениках. Это должно дать вам понять, что, что есть дикша. Я написал несколько вопросов обществу преданных, они обещали ответить, но так и не дали ответы. Я сказала им, что говорить о девиогиане. Я говорила им, если вы не понимаете какие-то основные положения, как вы можете получить дивегьяну? Совершенно неважно, когда вы получили дикшу, возможно, 20 лет назад или больше. Дикша — это не какой-то временной процесс. Глупцы принимают буквальную формальную дикшу за подлинную дикшу, но дикша означает дивья гиана. Если нет подлинного гуру, если нет подлинного ученика, о какой дикше можно говорить? Ашаванно, Шамуткарда. Шамуткарда Самутканта. Это сильнейший интерес, сильнейшее рвение обрести. Я хочу, я хочу в... обрести твердая решимость и в то же время сильнейшее стремление. Я хочу встретиться с Бхагаваном. Может быть, сегодня это произойдет. Когда я был в Гамбире, Примерно 25 лет назад я жил несколько дней в Гамбире. Два-три дня. Там, где когда-то находился Гопал Госвами. Я хотел что это место Махапрабху, я хотел что-то so, почувствовать you know, там поэтому я остался там на несколько дней Я знаю многих великих преданных которые по ночам садятся в углу с четками и всю ночь воспевают там Они не воспевают громко, потому что боятся, боятся побеспокоить Махапрабху, потому что так или иначе присутствует там. Они с, с, такой, с, с таким ожиданием, о, может быть, сегодня Гуранга прольет на нас милость. Нет, похоже, он не прольет сегодня милость. Надо повторять с такой глубокой концентрацией. Может быть, сегодня Бхагаван дарует мне свой даршан. Состоится наша встреча. Многие уже видели Гаурангу Махапрабху. Многие люди. Это не шутки. Великие предные. Я знаю таких преданных, которые долгое время находятся там, в Гамбире, и ожидают встречи с Махапрабху. дрова Махарадж достиг успеха благодаря своему сильнейшему стремлению встретиться с Бхагаваном. Утканьте. Бхагаван точно придет. Он точно придет. Он обязан прийти. Такое постоянное волнение, трепет было в нем. Вячеславович Акраварти Такур объясняет, что Именно эта утканта притянула Бхагавану. Он был вынужден прийти, прийти к своему маленькому преданному. Нигде в Бхагаватам, нигде в Пуранах нет упоминания Бхагавана, что я встречусь с Другой. У него не было в планах этого. Только в одном месте сказано, что Бхагаван говорит, я собираюсь получить даршан моего преданного. Полубоги обратились к Бхагавану, они не могли дышать из аски с друга. Из-за того, что Друва Махарадж, сын Утанапада, совершает Баджан, он заключил меня в своем сердце и прекратил дышать. Он контролирует потоки воздуха внутри своего тела, а внутри меня находятся все браманды говорит Господь. Именно поэтому вы, вы не можете дышать, вам не хватает кислорода. Не переживайте, я разрешу эту проблему. Так или иначе, я должен пойти получить даршан моего преданного. Yeah, I can go to Madhurban and eh? Madurvanam Maghapto Dadashaha. I can go to Madhuban to, to, to see my teeny devotee, small devotee. Doesn't so Bhagavan coming. Even Bhagavan coming, but still Duba Maharaj cannot see because he can see Bhagavan inside. Close. One leg. This Бхагаван, когда Бхагаван исчез из сердца Друвы, Друва открыл глаза и увидел перед собой Богована. Друва предложил поклоны и расплакался, но ничего, и не мог вымолвить и слова. Он не был образован, он не знал, как разговаривать с Господом. Богован, в конце концов, взял в руки раковину и прикоснулся ей к щеке дровы. И тогда Дрова начал декламировать шлоки одну за другой, восхваляя Господа, от единственного прикосновения. Так Дрова Махарадж очень быстро достиг успеха в своем баджане. Я обычно говорю шесть месяцев, но на самом деле меньше. За пять месяцев он достиг зрелости. А когда прошло шесть месяцев, он получил даршан. Во всем, во всей истории творения подобного случая не было. Это рекорд чтобы за такой короткий промежуток времени Бхагаван не зашел к своему предному. В случае с Катангой Махараджам он за 48 минут достиг зрелости, но там не сказано, что сам Бхагаван пришел к нему. Он достиг совершенства в бхажане за 48 минут. Он сконцентрировался, очистился и совершал подлинный баджан за 48 минут. Для нас с вами, возможно, это невозможно, но это не значит, что это ни для кого невозможно. Если для вас что-то невозможно, это может быть возможно для кого-то еще, для кого-то другого. Вишначи Кравати подпишет... Самутканта. К примеру, иногда мы принимаем какое-то решение, объясняя, что есть баджан, я должен много сложных многозначительных тем объяснять. Я знаю одного преданного в Риндауне, который слушал безостановочно мою харикатху. Теперь у него нет интереса к служению. Прежде он был так энтузиастичен. Такое происходит. Суть в том, что уже описаны все шаги, которые один за другим нужно переступать. И... Так вот, самутканта — это совершенное желание в сердце, сильнейшее желание в сердце необходимо. Существует два вида ситх. Точнее, два признака ситх — татастха лакшана и сваруп лакшана. Сваруп. Сваруп Лакшан означает качество. Татаста Лакшану можно различить по внешней деятельности. К у вас есть Бхакти, любовь к Бхагавану, это свару лакшан. Но из-за милости Бхакти, благодаря милости Бхакти, которая внутри вас, благодаря его присутствию, есть и какие-то внешние факторы, внешние показатели внешние признаки, что у вас в сердце бхакти, и по ним зрелый преданный может определить. Таким образом, присутствие бхакти каким-то образом проявляется во внешнем. Возможно, вы хотите принимать прасад, слушать харикатху, совершать санкетну. То есть, все ваше, ваше поведение доказывает наличие бхакти в вашем сердце. Намагана на это очень важный момент. Виштан так говорит, что когда вы испытываете наслаждение от харикатхи, от санкиртаны, это замечательный признак. Об этом говорит и Бхагаван. Бхагаван заверяет нас, дает гарантию, что, к примеру, если человек не, не взрастил в себе сильнейшую любовь, сильнейшее влечение к Харикадхе и Киртане, Киртану не нужно. Не сможет он достичь успеха. Потому что Харикатха, Харибаджан это самая главная составляющая нашего баджана. В нашем аристократическом обществе, где каждый обладает, у каждого есть деньги. Они сами решают. Я что-то могу делать, а что-то. Я, я сам решаю, что я хочу. Харикатха — это что-то по so, yeah, выбору. Хочу, иду, не хочу, не слушаю. Но это не приведет нас к успеху, такое so, мышление. Extreme, extreme Kirtan, таким образом, не... Если кто-то взрастил сильнейшее влечение к Харикадхе, к Харикадхе и киртану, это замечательный симптом, замечательный признак, который открывает нам двери в дальнейший баджан. Так как мы являемся корми, мы отрабатываем нашу карму, мы ее продолжаем создавать. Это будет происходить до того момента, пока мы не разовьем сильнейший интерес к Харикадхе и Киртану. Когда это произойдет, нас уже нельзя будет назвать карме. Когда появится такое, такая решимость, что я не могу жить без Харикадхе и Киртана. А если Харикатха — это что-то вторичное для вас? Никакой уверенности в успехе нет. Когда мы думаем, «Я устал сейчас для Харикатхи, для Санкертаны, я устал для Харикатхи», это не признак настоящего преданного. Настоящий преданный всегда готов слушать харикатху при любых обстоятельствах. И на протяжении всей жизни Махапрабху всегда слушал и рассказывал харикатху. Сейчас я еще расскажу о двух последних важных моментах, а затем мы перейдем к парикраме. Следующее. Ашактистат Гунакшани. Чэнти а а аббьятту то есть Гунакшани означает стремление рассказывать харикаттва первое это слушать а второе а это рассказывать харикаттва когда я хочу говорить к примеру, когда вы приняли слишком много просада, появляется отрыжка. Когда вы слишком много хариката услышали, дослушались до... Да. То есть очень много услышали, и вы обязаны рассказывать ее сами. И Это на самом деле естественным образом происходит, когда... Благоприятные для этого условия складываются. Если вы что-то узнали, если вы это переварили, вы должны делиться с другими, где бы вы ни находились. Нужно прославлять Бхагавана с энтузиазмом. Во Вриндаване Навадвипе Нужно обладать любовью к дхаме и стремиться жить в Святой Дхаме. Не так, что вот некоторые говорят сейчас, что очень благоприятно для здоровья жить, к примеру, в Навадвипе. Здесь свежий воздух, ну, то есть много растений, хороший воздух. Нет, нет, это должно быть решающим фактором. А моя любовь к Бхагавану, к, к местам Его игр. И такая любовь доказывает ваши глубокие взаимоотношения с Бхагаваном. Радхарани и гопи не покидают Вриндаван. Они даже Кришну туда зовут. То есть они говорят Ему туда идти. Только если ты придешь во Вриндаван, мы убедимся, so, что ты проливаешь таким образом на нас stop, свою stop, полноценную stop. милость. Если у, вас все если у вас есть все вышеперечисленные признаки, значит, вы являетесь зрелым, преданным. Если нет, нужно подождать. Вы взращиваете бхаву к служению Бхагавану. Если все эти признаки уже присутствуют в вас, это говорит о том, что бхава у вас уже проявлена. Возможно, кто-то хочет обмануть вас. То есть, мы, благодаря всем этим признакам мы уже не обманемся. Если мы прибегнем к разуму, нас не смогут обмануть. То есть, мы не можем обмануть тех, кто обладает этим знанием. Чистого преданного нельзя обмануть. Можно обмануть людей, накормить их просадом, красиво украсить храм, и все побегут. Но чистого преданного обмануть невозможно, потому что чистый предный знает все признаки. Он подобно доктору, который может по одному лишь взгляду определить болезнь пациента. На этом я должен перейти на пар к парикраме. Итак, мы были ваше... в Кадирване, в Каире, оттуда мы пошли в Яват, в деревню Радхарани. Как я рассказывал, там много храмов. Как правило, я Остан, останавливался в храме Радхарани. в Явате. Там был, была какая-то полуразломанная платформа на, деревянная, на которой я спал. Там много комаров, но у меня была кое-какая сетка. Браджаваси приходили, кормили меня Чапати, беседовали со мной. Один старый Браджаваси увидел меня, сказал, "Ты до сих пор здесь. Пошел домой, принес чапати, накормил меня. Затем на утро я получал даршан Радхарани и шел в Какилаван. В Бхагаватам в Югалагите это описывается. Нам необходимо развивать свои качества. Вы должны развивать свои качества, чтобы у нас появился вкус. Я бы хотел совершать парикраму, тем не менее, нет сейчас времени, потому что слишком много служения. Затем нужно будет долго идти, повернуть направо. То есть, когда вы с ява выйдете, Нандага, вы выйдете на, окажетесь Нандага, на большой дороге, которая ведет с Нандагаона до Кашикала. So Кашикала это сокровищница Нанда Бабы. Когда Нанда Баба жил рая, в Гакуле, поблизости, место поблизости рая, поблизости, рая и и назыв, и назывался и рая, рая, там была сокровищница, там хранили деньги, все, имуще, все драгоценности. Что-то типа банка. Но когда он переехал в Нандаграм, сокровищницу перенесли в Келу. Через Кокилаван нужно пройти. Кокилаван это большое место. Там вы увидите божество Махадева, там, там кунда большая, где Баларам и Кришна играли с мальчиками-пастушками. В Бхагаватам в Юга Лагите. это место описано как место, где Кришна и Баларам играли, Кришна играл на флейте и пели песни. А кукушки. Подпевадем. Когда пел, когда играл Кришна, полубоги снизошли и с удивлением спросили, кто, кто тут играет так прекрасно. Существует огромная наука музыки, искусство музыки. Искусство, и, и, к примеру, игры на флейте. Брама и Шанкар снизошли к, на землю, снизошли туда к Кришне и сказали, «Мы знаем все, все искусство исполнения игры на музыкальном инструменте, но такой, такой мелодии мы никогда прежде не слышали». Брама и Шанкар были поражены красоте мелодии. Какой мелодии можно к какому подразделу можно отнести эту мелодию. То есть вся, вся мелодия делятся утром на определенной категории. Утром нужно петь на Вайраби. В 4 утра одна мелодия. Когда солнце уже встало, мелодия другая. Обеденное время... До беда одна мелодия, после обеда другая. Когда мы поем кирта нутром, мелодия должна быть одна. Байраби называется. На такую мелодию нужно петь утром. Все это произошло в Кокиловании. Там же находится Кокила Бихари Махарадж, Божеством. Оттуда мы должны пойти в Баревар. Тан — Это деревня, находящаяся на большом расстоянии. Там же находится Дауджи-мандир, то там, после этого нужно пойти в Чёта-баттар. Там вы увидите божество Вишну и отпечатки стоп Кришны, Баларам и сакхав. Отпечатки пальцев, э? ä, отпечатки the, их палок, даже отпечатки horse, стоп слонов и лошадей. Повсюду там эти отпечатки. Но там повсюду змеи. Однажды я пришел туда вечером в 5-6 вечера и решил остаться там. Я думала, они позволят мне остаться внутри храма, но в то время было много насекомых. Там, то, что здесь происходит, это еще ничего. Там тонны, тонны комаров. Там целый рой, целый рой комаров. А здесь всего несколько, мы, мы переживаем из-за них просто очень много их. Так вот, мне не позволили остаться, переночевать в храме, а снаружи было какое-то какое бамбуковое возвышение, там настолько темно, и я вот на этом возвышении сел. Там настолько темно, как во Вриндаване вечером, ночью, что даже своих собственных пальцев не разглядеть. Там и шакалы, и змеи. Но тем не менее это большая удача оказаться там. Так, я переночевал утром в 6, 6.30. Я, когда уже принял овечение, вышел. Пошел дальше. По пути uh, Ra будет choice. место Расалила. Там пути разветвляются. Дорога в следующую деревню. Только пешком дойти до следующей деревни, нет ни машин, никакой транспорта не едет. По пути будет расастхалия. Там же есть дайгаун, там живет один Рамананди Баба, он, когда я приходил, он кормил меня просадом, давал комнату. Там я отдыхал, ночевал, а с утра я шел в следующее место под названием... Затем вы знаете, не Он не делает что это не наш Я только Он очень cordially дает я шел в чамиль где Ханиманджи там находится божество Хануман Махараджа. После этого места нужно опять Чамилибон, идти долго. По пути будут деревни. Там я также останавливался, и там Рамананди Саду, однажды один молодой, 20-22 года, очень дружелюбный. Обычно я нигде никогда не принимаю просад, но в Браджаваси принимаю. Там же находится Рамачандра Виграха. На первом этаже Рамачандра Виграха, выше Кришна. Там два этажа в храме. Приняв парасад, я шел... Вриндавана на самом деле находится в трех штатах Индии. Первый – это уттар прадеш Раджастан, второй – Раджастан, Раджастан, и третий – Харьяна. То есть, в, врач распространяется внутри штата. Расстояние очень большое, целый, целый день нужно идти, идти, и к вечеру я доходил до Шакшай. Там Бхагаван Ананта спит, а Лакшмидеви массирует его стопы. Махапрабху являл подобную Махапрабу лилу в Нарендра-сараваре. Адвайта-гасай спал, а, Адвайта-гасай в, в воде спал, а Махапрабху сел подле него, то есть он лег на него и тоже стал спать. Это лила, называется Шекшайи Shekshay. Лила. you have to go, and Shekshayin means this kind of lila, Krishna manifesting, there's kunda there, there, big mandir, but no system. Mandir, big mandir, they make so many things there. Eh? Uh, so in Baranda, say, and the pujari become busy, pujari speaking, you are coming late, actually our когда я пришел, было уже поздно, и просад в храме закончился, но. Преданный он отправил одного преданного в дом Браджаваси, чтобы попросить для меня чапати. И этот управляющий хорошо знал, кто во сколько готовит чапати, кто позже остальных готовит, чтобы у них они были. И принесли мне чапати, я поел, лег отдыхать. Я, конечно же, перепрыгиваю, потому что времени мало. С места на место. Следующее место, где Нанда Баба совершал баджан. Нанда Баба был царем. Главный его дворец был в Нандагоне. а там он сделал небольшой баджан кутир, где совершал баджан. Я посещал это место, он оставался там на ночь. Я шел в Кашикалу и по пути заходил туда, то есть там ответвление дороги, но потом я возвращался на главную дорогу. С Кашикалы я шел до Келанвана. Келан По пути также много храмов. Как я вам уже рассказывал об одном Нагабабе, вот там находится его дом. Кришна и Радха пришли, даривали мусвадаршану. Там же есть Нибарка Мандир, где живет старый баба. Он так меня любит, что даже предлагал мне спать в его собственной кровати. Я отказывался. Он предлагал мне пранами, пожертвования. Я отказывался, но он говорил, ты обязан взять, потому что ты гость. Как я вам уже рассказывал, там подальше, подальше будет дом Нагабабы. Он не ел ни чапати, чтобы то ни было. Давали ему, если молоко, он выпивал, но ничего, кроме молока, не ел. Одна, однажды одна пожилая женщина то есть этот Баба приходил в дом и просто стоял, ничего не просил, он просто стоял. И эта женщина, бабушка, решила его проверить. Дай-ка -дай я посмотрю, насколько он ситха Баба. То есть сидха он или не ситха. Я настал ему говорить, нету молока, уходи, нету. Тогда он зашел в коридор. Эта бабушка сидела на деревянной, сками... деревянной подставке, ну то есть типа табуреточки небольшой, невысокой. Она сидела и что-то делала, а баба зашел к ней, подошел к ней схватил скамейку, на которой она сидела, в общем, отодвинул, Баба, отодвинул Баба, и взял кувшин с молоком и стал пить, потому что он знал, что… он, он точно знал, где находится молоко. То есть имеется в виду, потому что он был подлинным ситха и он знал, где, где и что. Сам просто взял это молоко, попил и пошел. Nice. To to Оттуда нужно идти в Келанвал, yeah, где Кришна и Баларам совершали игры. Там есть одна кунда, связанная с их играми. Келанвал. Там же есть храм Кришны Баларама очень, очень роскошный. Оттуда я бежал, я шел на Баладева Расастхали. Там полно змей. Змеи повсюду. Я останавливался на крыше, иногда в комнате, там находится старинное божество Дауджи. Божество вышло из вод Химуны. Однажды во сне это божество пришло, пришло к Браджаваси и сказал, что я под водами в водах Химуны, достань меня. И Этот браман все устроил, его достали, нашли там действительно божество, достали. Божество в Балараме в рас -Алиле. И сейчас поклоняются этому Божеству. Там, мне, ко мне даже однажды Пуджаре обратился. Баба, я вот занят. Не мог бы ты Пуджу совершить Божество? Я совершил. Ночью там замечательно. На... Крыша, если подняться на крышу, когда ночью, луна, там же Емуна, и очень красиво. Когда Балдаджи Махарадж призвал Калинди, она не, она не приходила. Тогда он а, а, притянул ее, он притянул силы ее, и там какая-то осталась отметка на земле. И, и, и вот там в том месте Балдаджи Махарадж совершал Раса Лилу. Это место прекрасное, оно как моя мечта, как сон. После него нужно долго идти, и вы придете. Бихарван. Там Кришна и Баларам совершали свои игры. Также там замечательные кунды, пасутся коровы. Затем нужно идти в Акшайват. Акшайват означает никогда не умирать. Три-четыре места во три-четыре места в Индии есть такие в Валахабаде, в Вриндаване, в Варанасе, и даже в Калькути. Еще Гомати Ганга в найми Шаране. То есть, три-четыре места, которые, я так понимаю, даруют благословение на вечную жизнь, на бессмертие. Затем я шел в Тапаван, там жил один бенгальский баба в процессе парикрама не невоз... no, no бывало, бывало так что совсем просад я не принимал бывало так что один раз поешь From there you will have to go and go, uh, from Tapoban you will have to go. So, you jump actually, from Tapoban you can go to so many places. The village of Gargamuni, там же находится место под названием Шей. То место, где Брама был сбит с толку. Дальше будет Ватсарангат. Один находится во Вриндаване, он изначальный. А кто-то из Браджаваси говорит, что он там, в, в разных кальпах. Я так думаю, в разных кальпах, эта лила происходила в одном месте, а другую кальпу в другом, как лила с Махапрабху, когда Нитянанда сломал его Данду, по сей день существуют споры. Где-то произошло. Кришндавская вражга с вами пишет, это было в одном месте, а Вриндавдастыкур в другом. Наша Гуруварга примеряет это таким образом, что в одну, кальпу, в, одном, в одну кальпу это было в одном месте, а в другую в другом. Затем нужно пересечь реку. Дальше будет Бандирван, место, где Радхарани и Кришна переоделись в борцов и сражались. С Пандервата нужно идти долго, 20-25 километров. Вы придете в место под названием Рая. Сокровищница Нанда Бабы. Оттуда нужно идти к Балдаджи-Махараджу. Там находится огромное божество Дауджи, которое... Если вы берете и вы можете идти в разные места. я могу объяснить Оттуда нужно идти к Чинтахаран Махадеву в Гокуле. Оттуда можно идти к Чинтахаран Махадеву. Там мама Ишода Делилась своими переживаниями с Махадевом. Она просила его, пожалуйста, позаботьте о моем мальчике. Он такой непослушный. Она возливала воду на Махадева. Чинтахара назначает беспокойство, которое испытывала. То есть беспокойство. Мама Шода беспокоилась, а Шивджа стирал с ее ума вот эти беспокойства. Mud, mud, Далее будет Брахмандагад, где Кришна ел глину. Mud, mud, mud. Called, so so so so Потом вы можете пойти mud. Mud. в храм Мадава, Господь Махараджа. So, Потом Рама на место, где Кришна была Рам совершали игры. Там э, песчаный берег, пляж. Там же Дурва Самуни хотел встретиться с Кришной. Дурва думал, что Кришна обычный мальчик. В конце концов, дорвался, там, там ж, ж, живут майевади. Это место, этим местом управляют майевади. Казалось бы, они поклоняются божествам, но для них это идолы. Затем вы пойдете. В, к, на Самадхе Это мусульманский а, царь, который достиг, обрел Даршан Кришна. Как я уже рассказывал о нем. Если дальше пойдете, встретитесь с... У, у, увидите Нью Гаку. То есть он не, не настоящий, но кто-то провозгласил, что там он. По пути будет деревня Чандравали, я туда не захожу. То есть, ну, на самом деле, че, так дорога идет, что надо через эту деревню пройти. То есть нужно пройти через деревню Чандравали, и там будет дальше место рождения Радхарани Равал. Там вы получите даршан, место замечательное, там Божество маленькое Радхарани, маленькое Радхарани. И дальше будет Лахаван. Там наши Кришны и Баларам сражались с Джарасандой. Кришна и Баларам не позволяли им пересечь Емуну, реку. Потому что Джарасанду много мусульман с собой привел. Если бы они переправились через реку, они бы создали проблемы в Дальше будет Кутир, Дурва Самуни. Девананда и Матх... затем вы переправитесь через Ямуну и придете в Ман... Мангалигат. И опять вы должны будете прийти к Бутешвар Махадеву, потому что вы начали с него. Я очень вкратце все рассказал, потому что времени достаточно не было. Tadeva Ram Ruchiramnavam навам Tadiva Sasha Damana Sovana Mahasavam, Tadiva Sukarnava Susanam Ni nam,